Доброго времени суток, уважаемые подписчики, гости канала. Я Игорь Черноусов, рад видеть вас на своем YouTube-канале. Я продолжаю записывать видео реалити-шоу своих высокодоходных инвестиций в компанию Atlantic Global. Как я уже говорил в первом ролике, я буду каждую субботу записывать, какие у меня изменения происходят в проекте. Сейчас завершилась вторая неделя пребывания в проекте. Вчера была очередная выплата. В пятницу мне все будет больше и больше стало нравиться пятница и в моем личном кабинете баланс заработанных денег почти 6 долларов что я сделал для того чтобы заработать эти 6 евро я прошел простейшую регистрацию заполнил свой профиль и проинвестировал в компанию 90 евро купил белый портфель это минимальное вложение в компанию атлантик вот и все это то что можно но ну, со стопроцентной уверенностью назвать именно пассивным доходом то есть я никого не приглашал в компанию. Эти 6 евро заработали мои деньги, которые я проинвестировал в компанию Атлантик. На той неделе я записывал ролик о первой неделе пребывания в проекте. Хотел сделать превьюшку, как название, я заработал 3 евро. Потом решил, что нужно все-таки быть патриотом и пересчитал в рубли. Получилось 192 рубля. Когда я написал еще в неделю, я как бы внутри себя поржал. Но нет смысла никого обманывать да я за неделю вот за первую заработал 192 рубля конечно вот эти деньги они кажутся ну как бы смешными особенно если вот посмотреть какие призывы или какие обещания даются в группах в том же самом вконтакте связано с пассивным доходом но стабильные 100 долларов в день причем еще на полном автомате вот эти вот заработки 50 100 долларов в день стабильно они гарантируются людям у которых как как бы нет особых навыков но ну, как вот пишет в объявлении то есть без особых навыков то есть люди которые не готовы что-то делать активно то есть люди которые по натуре своей не бизнесмена и вот этим людям предлагаются именно вот такие вот деньги на канале у меня вот под этим роликом о 192 рублях какая-то видимо активная млм предприниматель <laughs> начала прикалываться там писать что что это за деньги что это за 3 евро в неделю то есть можно заработать 90 и так далее ну на наверное, можно. Но давайте вот так вот объективно посмотрим вот на эти обещания 50-100 евро или долларов в день. Вот что такое 50 долларов заработок в день? Для все-таки большинства населения страны России, ну, Москву не берем, потому что это не Россия, вот для большинства населения это все-таки больше их дневного заработка. Вот у нас в городе, ну, судя по тем объявлениям, которые размещают на Авито по заработку, народ где-то зарабатывает в большинстве своем ну, где-то 20-30 долларов, в день а тут 50 или даже 100 причем на полном автомате типа для всех. Я всегда, когда вижу вот такие объявления, такие заверения, я сдаюсь только одним вопросом. Почему у нас страна еще чем-то другим занимается? Там Кто-то ходит на, в офисы, кто-то там на какие-то другие работы ходит. Если вот, пожалуйста, без навыков, на полном автомате, 50-100 долларов в сутки вам гарантируют люди. Вот такие вот обещания, особенно для всех, для людей, которые не имеют что-то делать, это всегда обман. Я всю свою жизнь, как уже говорил, тружусь и и мне сложно представить, что это за бизнес, где человек, который ничего не умеет, который готов только, ну, например, поделиться какими деньгами своими в лучшем случае. На чем можно зарабатывать честно такие деньги? То есть это просто разводилово и обман. Вот честно можно заработать без особых навыков, это 192 рубля в неделю. Хотя вот эти деньги это очень хороший заработок, особенно если сравнить, как я уже говорил, с какими-то инвестициями, те же самые банке. Вот разговаривал со своим администратором у девушки в каком-то коммерческом банке. Лежит порядка 35, там может быть чуть больше. И она в месяц получает процентов 800 рублей. Когда она мне это сказала, я начал там в голове калькулировать и пришел к интересному выводу, что у меня лежит в Атланте в 6 раз меньше. У меня лежит, ну, 6 тысяч, скажем так, в рублях. А я в месяц буду получать больше, чем 800 рублей от этих вложений. Да, конечно, я рискую. И я прекрасно это понимаю. Но нужно быть полным идиотом, чтобы это не понимать. За просто так деньги давно уже нигде не платят. Особенно вот с такими хорошими процентами. Опять же, давайте правде в глазах говорить. Мы сейчас все рискуем, если мы вкладываем куда-то деньги. Те же самые коммерческие банки, вот сейчас их снова расплодилось достаточно много, но вспомните, что было относительно недавно. Всегда инвестиции это риск. Даже вы, блин, копаете какую-нибудь яму за деньги, все равно вы рискуете тем, что вам эти деньги могут не заплатить всегда есть риск и каждый должен выбирать вот готовы вы ничего не делать а вот вложить 6000 и получать там больше 800 рублей в месяц пожалуйста есть такой выбор но с другой стороны давайте посмотрим вот на эти 50 долларов в день или 100 долларов даже в день с другой точки зрения с точки зрения людей которые чему-то научились имеют какой-то навык например в том же самом интернете вы научились привлекать людей приводить качественный целевой трафик, без разницы куда, на какие-то партнерские сайты, те же самые MLM-компании, вы умеете это делать, либо вы разобрались с биржами. Вот недавно говорил с Филом, с Филиппом, он сейчас трудится, ну, точнее, играет на бирже криптовалют. Вот, либо у вас есть свой бизнес, вот как сейчас у меня, в котором, например, я активно работаю. Что такое 50 или даже 100 долларов в день? Это не счета, понимаете, это все, это уже за чертой бедности, это снять последнюю рубаху или вот последнюю чистую майку Тони Хелфикера, да, продать ее за 5 тысяч и купить себе что-нибудь поесть. То есть для людей, которые умеют что-то делать, это реально не деньги. Можно, правда, зарабатывать, но значительно больше, но, друзья... Вот чтобы к этому уровню подойти, это нельзя сделать за день, за неделю, даже нельзя сделать, пройдя какие-то месячные или там двухмесячные курсы по обучению заработку. К этому нужно идти, причем это... Бизнес, а бизнес очень завязан на вас как на человека. То есть есть ли у вас вообще способность к бизнесу быть бизнесменом, поэтому, друзья, всегда можно выбирать и нужно выбирать. Всегда нужно трезво оценивать. То есть либо мы удовлетворяемся теми деньгами, то есть там 200 рублей в неделю от 6 тысяч вложений, либо начинаем чего-то учиться и становиться бизнесменом и зарабатывать больше. Конечно. Если бы я вот на этом значке написал, сколько зарабатывает мой партнер, который мой пригла пригласил меня в компанию «Атлайн», возможно, для кого-то эта цифра тоже была бы более интересна. То есть он зарабатывает где-то больше 200 долларов в неделю, опять же, выполнив все те же самые действия. Он сейчас активно не приглашает. То есть это заработок именно от инвестиций. Почему мы активно сейчас не приглашаем в компанию? Потому что я считаю, что когда человека куда-то зовешь, человек должен четко понимать, что он от этого... Получит. Вот, например, сейчас я могу говорить только одно, что вот вложив в компанию Atlantis, вы будете получать, ну, к примеру, вот столько же, сколько и я. И у вас должно быть четкое понимание, что либо вы просто вложили и ждете, пока эти ваши деньги отобьются. Например, если вы волнительный человек, вы будете волноваться, переживать, там, не сгорят они или так далее. Вот если вы не волнительный человек, ну, лежат лежат, что-то капает и капает. Это один выбор. Второй выбор – это пытаться семенить ножками что-то делать, то есть во всяком случае пытаться заработать в компании больше, а сделать это реально только одним способом и опять же нужно четко это понимать чем быстрее вы это поймете и скажете что да я на это подписываюсь тем быстрее вы будете зарабатывать. Заработать можно только одним способом это привлекать партнеров в компанию Атланти. Вот так вот зарабатывают, но сейчас на 99 каких-то компаний причем здесь вы получаете деньги за привлечение, то есть начиная от трех, Процентов от инвестиций и больше. К чему это приводит? Вы быстрее отбиваете свои вложенные деньги. Я уже в первом ролике говорил, в этом еще раз повторюсь. Идеальная схема работы для многих, кто боится потерять свои деньги это быстренько их отбить, вывести из проекта, уже зарабатывать проценты на тех деньгах, которые вам принес сам этот проект. То есть вы уже ничего не потеряете. Но в любом случае, если вы решитесь вписываться вот в нашу команду, которую мы будем сейчас с моим партнером формировать, вы однозначно ничего не потеряете. Потому что сейчас я не приглашаю по одной простой причине. Потому что у нас нет готовых инструментов, которые под, заточенных под компанию «Атлантис», которые мы можем передать своим партнерам, которые придут в компанию по нашей реферальной ссылке. Что это за инструменты? У нас сейчас разработки, продающие качественный лендинг который будет много делать за вас. У нас сейчас подписная страница в разработке и серия писем. Оформляется группа ВКонтакте. Я подберу те инструменты, которые позволят легко и просто всем гнать трафик. Вот Когда все это мы сформируем, Поверьте, это большая работа, на это требуется время. Вот тогда я начну, лично я, начну все-таки активно приглашать в эту компанию. Все инструменты, которые я вам перечислил, будут переданы тем, конечно, людям, которые захотят семенить нож. Поверьте, это полезная и нужная информация. То есть, по большому счету, считайте, что вы пройдете какой-то классный тренинг, причем будете тестировать уже на самом себе, и получите очень много полезного в плане практических знаний работы в интернете. Потому что все, чему вы научитесь, вот поработав в нашей команде, вам 100% пригодится в любом проекте. Вот Мне не удавалось в течение года переписать свой тренинг по партнеркам. Вот сейчас уже получится, что я его перепишу, но перепишу самую лучшую его часть, это именно привлечение трафика. Первая часть, она уже решена, то есть проект, куда привлекать, у каждого уже будет. А вот вторая часть, самая интересная по привлечению трафика, каждый сможет пройти ее, скажем так, на своей шкуре, на своей в своем проекте. Думаю, будет интересно. Естественно, буду записывать ролики и в ближайшее время, все-таки, мы возобновляем наши вебинары, потому что людям всегда нужно помогать. Вот такой достаточно длинный ролик получился. Большое всем благодарю, кто досмотрел. Если возникнут вопросы, пишите, обязательно отвечу. Бай!